Добрый вечер, меня зовут Кутузова Ирина. Я приехала с города Орла, посетила сегодня замечательные курсы по квалификации усовершенствования ассистента от А до Я. Была в полном восторге. Не ожидала, что получу сегодня столько много положительных эмоций, много знаний, хотя уже много лет работаю, но что-то новое каждый день мы для себя открываем. Поэтому хочу поблагодарить руководство нашего замечательного преподавателя. Вот, сказать ей большое спасибо. Обязательно приеду к ней еще раз на курсы. Желаю, чтобы она больше и больше лекций для нас каких-то придумывала, чтобы нас удивляло, мотивировала на работу. Большое спасибо. Здравствуйте, меня зовут Пинакова Елена, я из подмосковного города Озера. Старшая работа у меня почти 10 лет, и, несмотря на это, посетив сегодня курсы учебные в Мегастоме, где где преподаватели Елена Георгиевна, хочу выразить огромную благодарность, что даже, как бы, имея достаточно большой опыт, узнала сегодня достаточно много всего интересного, нового. Спасибо Елене Георгиевне за такой прекрасный подарок. Добрый вечер. Меня зовут Муравьев Светлана, город Нижний Новгород. Поддержу девушек. Замечательные курсы, замечательный преподаватель Елена Георгиевна. Просто просто супер. Так, по, такая подача материала, так душевно, так просто, так доходчиво. Практика была просто замечательная. Мы подчеркнули очень много интересного. Приедем обязательно еще раз. Огромное спасибо. Огромнейшая ей спасибо. Также, да.